Алло, да? Yeah. Yeah. У меня yeah. тишина. А какой ты молодец? А пьем тишина? Бабули, дети. Дети ходят через мост вот недавно. Девять и... человек вместе с детьми прошли и подарку аж туда ушли. Все. А нет, ничего не съе. Ничего, как будто с портфелями дети куда-то в школу, что ли, идут. Отработ не, не стал пока. А? Жалеешь, да, пока? Ну, пропустим. Или Даня? А, на обратке, да? Нет, нет, Давай, будь битерин, будь мужественным. Мы с тобой. Да, принял.